Привет! Это рубрика «Словарик блокчайника» на канале криптовалютной биржи CoinGalaxy. Бит – наивысшая цена покупки актива, выставляемая в биржевом стакане. Название произошло от английского «бит». Заявка. Так как в биржевом стакане находится большое количество заявок на покупку, то ценой бит считается наиболее выгодная для продавца цена. При полном исполнении заявки, стоящей в стакане на покупку, ценой бит становится цена следующей за ней заявки, которая становится наиболее выгодной для продавца. Таким образом определяется цена покупки бит для этой биржи. Противоположностью цене бит является цена ASK, наилучшая цена продажи. Разница между ценами бит и ASK называется рыночным спредом. От английского спред — разброс.